Пока, Гавриэль. Мне сегодня важные дела. Так, доброе утро. такс. спусти сюда, сюда. Так, вот. Здорово. Так, Здравствуйте. А, Наташа. Боже, вы да. кто? Ой, Андрей, что о, с тобой? Я новенький. Это мой брат. Это мой брат. Я не буду покупать хлеба. Это. Это не схватил. О сколько! Ладно, так уж А это линзы? О, это. Адриан, это ты? Ой, вы мои, линзы не видели, то есть вы мои самые челюсти не видели? Ничего себе челюсти! Ты у тебя кости выпали. У него кости выпали? Да, да, да, да. Подождите, О, э, подождите. Мой. А, я, я нашел свои да. челюсти. Подождите, я сейчас их одену. Ай, Ты что делаешь? Натали, венитесь, пожалуйста. Тут наркоман немножечко. Я хотел булочку купить, и меня вы провалите. Это адрес. Да что? Я на католку. Может, эти мандаринчики купишь? Давай. Давай я куплю. У меня как раз еды нечего есть. Давайте. Ой, как молось. Все, я полетел. Ой, я, ой. Давай, я, я иду на каток. Габриэль, действуй. <свяк> <свяк> hmm. Так, я, я пойду на это. <свяк> буду, Габриэль молодец. Злодей, злодеев никого нету. Поэтому а, кто -а -а -а -а. а -а -а. это там? Разминку. Подожди, мистер Бак, я вижу, что это? Кто это? где кого-то там где? видишь, что слепая о, о, что, это, что это за розовый фиолетовый э, у меня это что-то не нравится тройной выстрел каждая моя стрела дает то, что я хочу Иди, мне, мне и кажется, первая это... будет стрела не, не, не. с помощью а? которых я могу управлять вашим разумом один Верься. из этих выстрелов Верься. будет управление вашим разумом. Ага, у меня ботинки мне спасли я их. Если Попал. я вас найду. Так это что это за -так. Недоделание... Что это за Время вас искать. Так, даже здесь выходи. Стой! Управляю твоим разумом. Нет, реально куда-нибудь. Итак, я убегу, я бегу манаку. Следуй за мной. А нет. Итак, когда я просил мистера Бага талисман, чтобы он тебе дал, ты, чтобы ему помог. Я потом отдай мне. Но делай виду, что я быть. Привет. Подчиняйся Эй, мне. А, Адриан, беги. Вы мне подчиняетесь, Оба. Так, дождитесь Мистера Бага и дайте талисманы, которые он вам даст. Спасибо. И, да. Снять, заклятие, ладно. Бесполезно и все равно. Кто это Не знаю, мне там надо уезжать в Сочи, в заграницу. свой да. талисман. А я, буду... я уже из-за границы. Я буду прятаться. Возьму стрелу на детрансформацию. Так, она... Вот она. Эй, ты, рабыня! Вилана Ди-Трансформация. Мне понадобится твоя помощь. Как один пень старый украл у меня всю шкатулку и чудес, я должен тебе дать талисман из могей-шкатулки шкатулки с камнем-камнем клевера. Держи тебе камень пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи а е-йо открывается. А, Опа! Морякова. А там ничего нету, а там ничего нету. Повезло тебе. Забирай. Так. Еще им не могу силы. управлять. Забирай свою ненужную йо-я. здесь? Упала. Куда-то здесь. На! Да забирай. Ты, ты, Найди ты трансформацию. Ай! Сейчас ты детрансформируешься. Нельзя, а зимой. ничего не будет да, детрансформи детрансформироваться. Вообще. Так, мне это не нравится. Нет, нет, нет. Сейчас у тебя будет детрансформация. Должен... Я, я все равно силу, тебя не увижу. Бесполезная стрела. Ой. Ты сделала только себе же хуже. М а пофиг. Сафр... Я могу менять. А где, где он? На. Возьмем стрелу на управление разумом. Короче, э, Тупер мне кажется, а! она прыгает, как какая-то сафари, О. типа она в джунглях. Mm -hmm. Бывает. Она... Все же там, джунгли, да. же джунгли как сафари выглядят, да? Убок. А Попал. вот а мне напоминает актрису, векает. а мне она напоминает актрису. Ну, ну я, я думаю... фильмы, фильме про пустынь. Думаю, я буду от ее джунгли девочка. Уже Борик, меня джунгли девочка. Когда я попаду то. в тебя и управляю твоим разумом, в джунгли уже ты будешь. Все, я, я с меня снялся. Достал ты мид. меня. Я могу попаду в тебя, дурацкая ты... Собака. О, бот, Иди, бот, Бедная собачка, надо ей помочь. Я собаку. Угу. Управлять твоим разумом. Так, собака, передаю тебе. Да, собака. Управлять Почему ее, не работает? Она уже в нее попала, она была раньше. Собачка, давай мы с тобой поиграем в квадрики. Копа. Может сопротивляться. Лети, ее бесполезная. Так. Ха. Моя разум. А теперь отдай свое оружие. Я так вижу, ты с помощью своего оружия. Отходи. Отдай свое оружие. Ничего она тебе не отдаст, ты вообще дура. Опа. Вс ⁇ Так, это ведь я, дура Славки. Хопа. Активированная. Да даже ее не спосабливается меня приспособление. У меня есть вообще магическая защита от кломи. Бесполезная защита. Схавали. Отпустить. Меня отпустили. Хорошо. Гля, три минуты. Где мой, за... Где мой э, мячик? Я знаю, да вы вообще наркоманчики. Пери перо съели, твари. Mm -hmm. так, так, хуй ну хуй. вы вообще, вы можете как-то меньше попадаться в защиту? Ага, да то, я что она только за мной, за... Да. за мной или За кем-то. Это ничего страшного, а? И не оттянет. Я... Нет. Ну так ты не подходи к ней близко. А если она, она идет ко мне? Ну а ты, ты убежать, Не убежать можешь? У, можешь? у... у... у, не у нее могу, три... А где это? На, в твой разум мой. Так, найди трансформацию теперь используем. Она... Так где? Вот. Найди трансформацию. Принес... Нет, это Супер... не эта стрела. Шанс. Вот она. Найди трансформацию. Она... Она... А трансформируйся. Она в кого она попалась? Трансформируйся. Собака прием ты. Трансформируйся. Управляй разумом. Трансформируйся. Суперкот, собака. Двоих, что ли, схватили? Убрать способный. Где он тут? Убрать. Так я его теперь не вижу. угол. Так, получай, дура на на йо, защищаю себя из Вот видишь, не попали же. Вот все вещи преувеличивают. Хопа не попала по мне. Где Я опять ее просрал. Котик, тик, я управляю. Мистер где? Вы где? Я на катке, я этот не на катке, а на льде. Что ну, мне они... делать? Я не знаю, что сделать с моим специальном Ой, Ой а господи. Господи. А Что тут? Такс. Так. Что же мне делать? О! Да. Где? А а так может я использую силу, типа, Пицца. искать злодеев? У меня есть еще, у меня есть еще один это один из камней чуть. Ты нашел ее? Нет. Нет у тебя. Такс. Теперь. Такс. Раньше давным давно у нас была супергеройская база вот здесь. Вот еще братья держали. Вот тут вот вот прям вот тут вот. Мне кажется, она сломалась. Да я там не рассказывали. Надеюсь, она раз не найдет. Так пароль даже знаешь? Да, помню, у меня это хорошая память. Отойди со Так, смотрите, мне нужно, чтобы... Так, я сейчас позвоню Клеверу. Алло, Клевер, мне нужно, чтобы ты кое-что для меня создал. Вот, он, да, он, спасибо. Все, он создал для меня. Ладно, будешь, ты тут вот парализуешь, когда... Так, моя дорогая лошадочка, перевести вот эту вот крас... Крас... красную дуру ко мне сюда. Хорошо? давай быстрее у меня три минуты <пас defense> я буду звать ей сафари это вот это не знаю как короче одна... буду короче, Ту -ту -ту -ту -ту. вы мои родные эм... ничья Итак, мои хорошие так до свидания не кто Ваш cuidado. разум мой мистер баг хотят Ой. этого снять с меня вена да, она всё равно ничего не сделается. Она сейчас сюда не сможет. Да, да вы что меня бьёте, вообще-то дебилы. Ну, петух, ты не понимаешь, это еще свое я ещё своя способность, я сказала. Используй. Дай мне силу вот это так, вот сломать. Спасибо, спасибо то, что ты делал. Бежим, бежим, бежим. А, Дежим. я прижала Дежим. фонтаном. Супер котик, иди как ее победить это вообще Так, мне выпал из супер шанса а кто это вообще по документизации я так и не понял похоже на одну женщину но я не понимаю кто это просто дура надо ли это очень сильно на я попал твой разум мой. Суперко. Тик. Супер а вот, кота. Вы Вы Ищите супер -кота. Ищите суперкота. Вот а задел. а палку. Я. Я посмотрю, палку. Палку. Я, я, посмотрю, палку. я посмотрю. Может быть, ей что-то в Ваш разум может мои. Быть... Может быть, акума не, не на не на... не может она находится где-то. Подожди, здесь вот Да. Я придумал. Я уже нашел, где она. Разрушим это здание. Я, знаю, я буду разрушать нас... это здание. Да ты что, правда, что ли? На котик. А то, на что кот. Я забери Мини, свое дети, оружие, нечаянное. Вот. Не Сейчас у меня есть план. Блин, ты идешь это... до мистера Бага и используешь катаклизм на его, на нем прям. А где? Здесь Давай, пошел. Может это флаг? Ну тут мистер флагов мистер очень баг. много. как я за мной бежит? Я освободился, котик. Джефферсон, помоги, иди сюда. 30 секунд. помоги! Мне не кажется, что это ловушка. Так, дом. Мне кажется, я не буду. Вот, иди сюда. Сейчас будет вам всем для вас ловушка. А где тут может быть? Сейчас ловушка? попадет меня стрела до трансформации. Как? Какой-то за... какой суперкод. Да, флаги, да, это простые флаги, там по всему дому флаги. Я а заберу я его я талисман. Иди надо сюда. Акума <зрых> <зрых> да, а выпала. Ну вот и все, значит там не было. Нет, я еще, я еще его не, полностью сломал. Твой разум мой, суперкот. Сам проблема. Ломай. Акума в арбалете. Так надо связать ее, надо вот это. Да ты что, правда что ли? Твой и разум мой. Человек, иди сюда. У тебя тут вообще есть? Да, конечно, каждый. Кстати, ты с мучилкой есть Опа, у меня? Ну да, парализация. Я не да. Я вот в моей власти. Да. Теперь давайте мне, талисман собаки. Хозяин. Твой разум хозяин. мой. Твой разум мой. Вы мои. Хозяин. Суперкот, используй катаклизм на днем. Хозяин. Хозяин. хозяин, хозяин. Хозяин. Хозяин, отошла от меня. Хозяин. Я что вам... На какую-то простушку похоже. Никчемные звезда. Убрать с вас все. Да. Пока никчемные. <свык> Изгони себя демона, ты должен. Я Мя бегать умею. Остался использовать. Я, я У <плак> меня <плак> есть супер <плак> <плак> стрела, с помощью которого я могу. Я перезаряжу свои если У меня осталось полторы минуты до Призвать тебя я тоже. Иди ко мне сюда иди. Она кому, Она кому это говорит? Горели, горели, горели туда, твой... Скоро ты пропадешь Давай. в мир иной. Да мой какой мой, мир я говорю... иной? Чо? лаки, Чо? Знаешь, я отключить. отключить. Окей, я, я уже отключил. Так, супер а шанс, это... мне дал очень хороший супер шанс, теперь я сейчас ее это размазю, размажу. Вот это, а с это будет точно все в порядке? Да, мне вообще как-то пофиг. Шутка. Мы тебе пофиг. Шутка. Чудесная Леди Бак все исправит, чудесный Мистер Баг. А где она? Она здесь была, она блест... этот. Может она, она как... какая-то там инвиз? Она реально инвиз. Угу. инвиз. Мы а, запишем. да, на ра... Ран... А-а-а! Мистер мне, нам... Что? Ой... Ой... О! Мы всё исправим! Я смогу какие-то однятик! Добрый день, женщина! Никитуха, петуха, ни Бага! ха Беги, Суперкот. Я в... Рано или поздно. Ты скоро пропадешь, можешь последний раз походить, попрощаться. Суперкот, ты остался один против меня. Советую тебе отдать свой талисман. Нет ну либо просто у тебя нет шансов иди сюда Ох, оделись. Такс, я но вернулся не, я, я уйду а? нет супер шанс так мне пришлось воспользоваться камнем кролика чтобы моё чтобы вернуться сюда но я вернулся нет, это... Кто там. вернулся и снова пропадет. Ладно, пойду. Помучил их немного. Помучил их немного. Пора им сматываться. Я Акума. Я освобождаюсь. Боже мой. Мне нужно. Отлететь. Класс. Так, все, все, все, все получилось, да? Ничего не случилось? Да. Ну, чудесный! Она... Да, потому что я она что хорошая я... девочка. Я всегда дал. Я, един... я единственная помню, то, что я хотел... <свист> я чтобы... я помню, что я использовал камень кролика, поэтому чудесный. не Небось, а? я, <свист> <свист> я... я уже... свою <свист> вот эту херню, а не <свист> <свист> в тот талисман Манда, мне надо идти. Я опять посерял где-то. а ты где, кстати? <связывая> Ой, здравствуйте, извините, и героя, то, что я сегодня да, да. у меня просто настроение было ужасно У меня вот как его звали, не помню, такая да, женщина, вот, женщина, <связывая> женщина, женщина, <связывая> стоп, да. какая женщина? Селила в меня. Все бражники все брашники. А мог и акуму. А ага, как Она была в слиями. Она дай сказала. Дай она сказала, она сказала, мотыляковая Пава или как она, я не знаю. Подождите, так у нас павлина целых четыре. Она мотыликовая павла. видишь, видишь, у нас было вот это. Я не вижу, что мне пора, у минута, Моя, моя, Акума и Амок находились в моей комнате, у меня дома. Ну так это, это Там ничего не было. Да, она была в книжной полке. Куда? В книжной полке, видишь, с Хавой. Все, свали, я тут талисман забираю. Смотрите, туда нельзя, туда нельзя. Сюда нельзя. Хорошо. На минуточку, у нас Ладно, я пойду. Ладно, пока. До свидания. Еще встретимся с вами, так, неудачники.